Ну что ж, всем приветик. Сегодня у нас у, решение проблемы, которую вы сейчас будете видеть на экране. А именно при запуске Grand Summoners у нас вылезает ошибка, ошибка входа в игру. Сейчас вы ее увидите на экране. Вот такая вот ошибочка у нас. И что же делать? Что же делать? Эта ошибка означает, что у вас есть на телефоне root-права. Либо у вас на вашем компьютере в Bluestack, либо где-то еще у вас есть root-права. Если вы играете через Bluestack, вам убрать root-права будет очень проблематично. Я пробовал разные способы и выяснил следующее. Лучше перейти в другой эмулятор, о котором мы сегодня поговорим. Мне никто ничего не платил, я просто вам помогаю, как правильно реролить также будет сегодня, ну и просто как поиграть. Ну, если вы же играете на телефоне часто, то для вас будет информация следующая. Если у вас есть рут-права на телефоне и вас не пускают в игру, вы просто нажимаете, скачиваете вот такое вот приложение, называется Magic Manager, и дальше устанавливаете его себе на телефон. На блюстак или же просто на компьютер он не устанавливается. Поэтому переходим в следующее место. Выходим из блюстака, он нам больше не потребуется. Он нам больше не потребуется, он сыграл нам очень хорошую службу долгое время, позволял нам играть, реролить и так далее. но вот недавно появилась политика игры, что с рот правами идите-ка вы куда-нибудь подальше. Переходим в браузер, ищем NoxPlayer. Официально вот сайт вот такой выглядит, других сайтов не советую вам скачивать, нажимайте вот здесь кнопочку 6.6.1.0 версии, к примеру, на данный момент у нас последняя, скачиваете и все отлично. Если же вы с телефона и не знаете где найти Magic Manager, вы можете его в комментариях там найти у меня, либо в описании под видео, пока еще не знаю, но где-то там ищите ссылочку на Magic Manager. Просто устанавливайте, ищите в интернете, как его правильно устанавливать. Может быть, здесь есть даже информация. Ну вот, установка. И устанавливаете. Ну что ж, переходим в NoxPlayer. Как только вы его установили, заходим в него... От имени администратора. Так он будет намного шестрее работать, нежели если вы его просто запустите. Нежели вы просто его запустите. Ну что ж, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас здесь, да как. Запуск андроида это обычная система захода в наш Nox. Сразу же вопрос появится. Как же здесь или Как же здесь телеролить? И да, все просто. Ну здесь вот в настройках системы аж находится кнопочка root-права. И эта кнопочка, она включает и отключает root-права. Это очень и очень круто. Ну что ж, на данный момент мы не будем тестить именно root-права. Мы сейчас зайдем в Grand Summoners. Именно в Grand Summoners зайдем, сделаем парочку прокрутов, сделаем как обычно мы делаем всегда. Скачали игру только и решили попробовать открыть наши всякие вещи. Заходим в игру, заходим в игру, и сейчас мы будем смотреть. Вот у меня есть 52 кристалла, делаем следующее. Как всегда, у нас реролл начинается с 5 кристаллов, нажимаем 5 кристаллов, призываем 5 кристальный вызов, и делаем следующее. Ждем, ждем. Всегда пятикристальный вызов является пятизвездочным, так что если у вас даже плохая анимация, вы все равно гарантированно получите пятизвездочного персонажа. Ну вот мы здесь Кейта получили. Персонаж хороший, персонаж реально неплохой, он гений его отравления. В Терлисте вы можете это посмотреть, по ссылке в описании у нас Discord сервер, который стал недавно официальным партнером игры, и мы можем там с вами как-то взаимодействовать. Там информация о стримах может проходить и так далее. Но в скором времени я создам отдельную группу, где я буду делать оповещения, информацию, ну и так далее о том, когда у меня будут стримы и все остальное. Так, отлично. У нас появилось дополнительно 5 кристалликов. Вернули наши 5 кристаллов. И дальше мы заходим опять в баннер. Далее мы вызываем за 50 кристаллов. Ну за 50 кристаллов вызываем и ждем, когда у нас здесь считывается 50 кристаллов отлично считалось дальше выходим из игры заходим заново таким образом мы скипаем долгую анимацию получения персонажей и то же самое мы в принципе делаем в самом начале после определенной стадии вы нажимаете skip и дальше выходите из игры и дальше ждете вот так вот у нас просит подождите скачайте пожалуйста информацию вот у нас быстренько она скачивается 35 40 Процентов, ну и сейчас она быстренько скачается. Я не знаю, может быть, какой-то микропатч поставили в игру, может быть, просто прогрузка информации. Отлично. Э, каких персонажей мы получили здесь? Мы получили Хийоя. Кстати, неплохо. Кейта получили, ну, неплохо, на самом деле, для начала. И, естественно, естественно, используем билетик. Сейчас у нас идет ивент на гарантированный призыв. Первый же день, первый ролл. вы можете делать его на билетик. Очень неплохая штука. Смотрим, что у нас здесь выпадет. Ну, у нас здесь особо анимация без, без базара вообще никакая анимация не дает нам никаких преимуществ. Здесь может и Квабара выпасть, Роя может выпасть кто-то еще. Поэтому уж смотрим, кто нам выпадет. Ну, кстати, выпал Юсуки. Юски довольно неплохой персонаж. Он аргенератор, топовый для тех, кто начинает только играть. В принципе, очень неплохой реролл. Очень неплохой реролл получился. У нас два баннерных юнита, Юсуки и... Но, допустим, вам не нравится, вы хотите получить какого-то еще персонажа, может быть, вы хотите получить, э, ну, Кулабару, к примеру, либо же м -м, Кураму, либо же хотите получить Тогру. Далее, что мы хотим сделать? Ну, мы выходим, естественно, из игры, дальше мы делаем следующее, включаем рут-права, скачиваем предварительно перед этим ES-проводник в интернете, по ссылке в описании вы можете найти ES-проводник. Также он находится в трэш-боксе. Можете просто сами найти его. Вариаций у вас много. Заходим в Nox Player уже с root правами. И делаем следующие действия. Заходим в ES-проводник, собственно, о котором мы недавно говорили. Заходим в него. У нас здесь пишется, что мы предоставили ему доступ, а на самом деле вы его еще не установили root права, не дали ему. И делаем следующее. Здесь вот рут-проводник, даем ему галочку. Он сразу спрашивает, а хотите ли вы, чтобы у вас ES-проводник работал с рут правами, вы такой, да, хочу. Ну и заходим дальше у нас в локальное хранилище, устройство. И дальше у нас открыт доступ к нашему корню системы. Заходим, дата. Дальше опять, дата, дата. Это у нас уже вход в корень системы. И дальше мы здесь пишем grant. И заходим в единственную папку, если у вас нет японской локализации, если у вас есть японская локализация, то вам нужно будет просто посмотреть, где у вас самая последняя версия. Дальше у вас кокос 2x, вот этот вот файлик вы удаляете просто, удаляете. Он у вас является как раз-таки тем самым файлом, сохраняющим информацию о устройстве, о локально вот это вот вашем аккаунте, ну и так далее. В общем. Сделали это. Дальше мы сразу можем зайти в root, отключить его, перезагрузить наш нокс. Я нажал же, да? Да, нажал. Отлично. Перезапуск NOX а с отключенным уже нашим root проводником, root правами отключенными. Это очень и очень просто делается в один буквально клик. Заходим в Grand Summoners. И смотрим, пустит ли нас игра внутрь или нет. Смотрим, нажимаем отлично. Нас пускает. Нас пускает, и мы можем скачивать информацию, которая там требуется для захода в игру. Ну, там какие-то патчи маленькие и так далее. В общем, вся вот это вот информация. Дальше мы здесь подтверждаем, типа что мы прочитали, на самом деле мы ни хрена не прочитали, пишем какой-то ник для Рерола. И заходим, дальше. Skip tutorial. Естественно, скип туториал. Дальше мы здесь нажимаем, выбираем Корсер. Это самый лучший персонаж из тех, которые вот здесь вот в Троице мечей. И далее, в принципе, у нас задача будет очень простая: мы заходим в. Информацию здесь, вот у нас, видите, даются данные. Здесь вот как только появляется кнопка Skip, и мы видим вот этих вот лысого и э, нашу ирис, нажимаем Skip и дальше делаем следующее. Просто берем и выходим из игры. Выходим из игры и таким образом мы экономим себе около, наверное, даже минуты, если очень много всяких подарочков нам сыпется Особенно если у вас телефон слабый, то вы где-то около минуты и можете сэкономить. Ну а там где-то примерно 10-15 секунд вы точно экономите. Вот мы у нас все прогрузилось, получили. Здесь сразу же мы получаем кристаллики, билетики, все вот это вот получаем. И делаем, как всегда. Вызываем за 5 кристаллов, получаем первого пятизвездочного своего персонажа. Получаем первого пятизвездочного своего персонажа, ну как второго получается. Первый у нас все-таки это Харсайер. Проходит здесь анимация, и смотрим, кто у нас выпадет. Ну, выпал... Риотис. Ну, пусть будет, пусть будет. Такой себе, на самом деле, подарочком является. Ну, раз уж так сделали, почему бы нет. Получаем за первый вызов 5 кристалликов. Грубо говоря, мы получаем 5 персонажа халявно. Халявно, потому что у нас здесь за первый призыв 5 кристалликов возвращается. Дальше мы делаем... Призыв за 50 кристаллов, и дальше что мы делаем? Видим, здесь вот у нас списались наши кристаллы, выходим из игры. Э, заходим в игру заново. Сейчас вот э, немножечко подлагил подлагнул наш нокс Но это бывает. Это бывает, э, неправильная прогрузка. Вот теперь все правильно должно быть. Э, делайте это, когда у нас... Э, Списались кристаллы, сейчас вот просто немножечко лак прошел, ну, бывает такое. Зачем это мы делаем? Для того, чтобы у нас не было анимации долгой прогрузки наших персонажей. Ну, дальше мы просто смотрим, кто нам выпал. Ну, нам выпал Кувабара, выпало Фозли, выпал... Ну, кстати, выпал Кувабар. Ну, в принципе, а что вы хотели? сказку попали. Первый ролл был, конечно, порой, получше, получим. Здесь мы получаем персонажа просто халявного из кроссовера. Не знаю даже, кто выпадет. Дубль Кувабара будет. Это вообще флекс. Нет, Йоски выпал. Но, кстати говоря, очень топовый персонаж для начала особенно. Вот такой вот у нас гайдик на то, как ролить и как вообще играть на компьютере или же на телефоне. Вы просто берете, отключаете рут-права, и либо скрываете их и дальше играете. Сидите... Играете. Ну что ж, спасибо за просмотр. Вот такой вот у нас гадецкий получился, автомат ничего сделаем, просто чтобы у нас красивый персонаж Кувабара в первую очередь был, ну, как всегда. И все. В принципе, вот на этом у нас все. Спасибо за просмотр. Ссылочки все в описании к ролику будут, а также в ссылках в Discord. В нашей команде очень интересный реролл, называющийся. Ну ладно, все, спасибо. С вами был, как всегда, я, Макс. Надеюсь, на вашу поддержку, комментарии лайки, репосты, делитесь со своими друзьями, ну, покеда!